Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. Вы на этот видеоролик перешли, чтобы узнать, как же открыть все скины в игре Among Us. И в этом видеоролике я все расскажу. И у вас будут столько же скинов, сколько у меня. Питомцы, шляпы и даже новогодние есть. И все это без доната. Сейчас я убрал все шляпы, скины и питомцев. Короче, обнулился для того, чтобы показать, как сделать так же, как у меня. Но для этого потребуется скачать чит, как установить его я покажу в конце видеоролика. Там все будет очень просто. В общем, берем, заходим в чит, просто жмем на эту бошку. И здесь листаем вниз. Здесь он лог скин, я это уже все включил. В общем, смотрите, вот открывайте э, чит меню и листайте вниз. Здесь отключаем рекламу, но no адс. И здесь жмем Unlock Skin, питомцы и шляпы. И у вас все это открывается. Заходим в ноутбук. И у нас здесь есть все скины, все питомцы и все шляпы. Есть даже новогодние. Можно такую шапку одеть. И вообще ты модный. Также в этом видеоролике я покажу очень классную функцию данного чита. И это прям будет по-читерски даже. В общем, смотрите. Есть здесь функция Always Imposter. Что она значит? Это значит то, что вы всегда будете импостером. Но здесь есть нюанс. То, что импостером ты можешь быть всегда, но только в своей комнате. Ну а теперь финальная функция, которую я хочу показать в данном чите. И на самом деле ее можно применять как троллинг, чтобы гоняться за предателем. Ну, я надеюсь то что ты понял про что. Это как вычислить предателя. Не понял. Его вычислять не надо, короче, он сам спалился. Переходим в следующую комнату. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Бывало ли у вас такое, что вы пытаетесь зайти в комнату, но она то фуловая, то когда вы заходите в комнату, она... Мало людей в ней, и она не заполняется. Или когда вы находите нормальную комнату, которая 10 из ИСИ... Но чувак не может нажать на кнопку старт. Бесит. Перехожу в следующую комнату. Зашел в другую комнату, а тут та же каша, полная комната, и не могут нажать на кнопку старт. Обожаю Аманказ. Наконец-то нормальная комната, и я сейчас покажу, что я хотел показать. Смотрите, жмем самую первую функцию, и появляется вот такое меню. Что же оно значит? Оно показывает то импостер. В моем случае импостер это красный с ником проза, которым я решил побежать, чтобы его потроллить. В общем... Эм, э, а, а, сейчас он меня убьет и догонит. ⁇ -мо ⁇ А, блин... Но еще и розовый из люка вылез, так он же не постер. Короче, читеры попались, В общем, сейчас показываю, как скачать читы. Переходите по ссылке, которую я оставил в описании. Жмем на кнопочку скачать файл и переходим на вторую страницу сайта. Здесь у нас автоматически будет скачиваться, жмем на кнопочку скачать и все. После мы переходим загрузки здесь ищем файл, который называется «Among Us» и жмем на него. Выбираем установщик пакетов и жмем Установить. После установки, когда Вы зайдете в игру, у вас выглядит окно, в котором будет написано Разрешить наложение поверх окон. Вы нажмите Разрешить и перезагрузите игру, и тогда у вас все получится. Также у вас получилось еще досмотреть этот ролик до конца, что мне очень сильно приятно. Поставьте, пожалуйста, лайк, потому что я очень сильно старался и очень долго записывал данное видео. И также, пожалуйста, напиши в комментарии, что ты досмотрел ролик до конца. И мне будет прям очень сильно приятно, потому что мало людей смотрят ролик до конца. Обычно все сразу переходят в описание и скачивают чит, даже не посмотрев данный ролик. Ну а ты досмотрел, тебе спасибо, ставь лайк. Опять же, пожалуйста, напиши в комментарий. В общем, пока-пока. O ¿ Enter? El El A Cin´ El Su Y